Вот об установке масляного насоса. Вот, вот эту штуку, вот она, масляный насос партнеровский. Вот эту вот штуку надо снять отдельно. Вот она снимается вот так вот. Эта штука вот. Вот она. Ее снять отдельно надо и затолкать вот сюда. Потому что затолкать ее в собранном состоянии вряд ли у вас получится. А точнее не получится. Но я уже затолкал это со старого масляного насоса. А потом можно только устанавливать масляный насос полностью. Вот он становится тогда на свое место. Вот так вот. И тогда вставлять туда вот этот вот пыптык. Потому что иначе оно не получится. Сразу, сразу вставить в сборе не получится. В общем, а дальше уже дело техники. Потихонечку вставляем в масляный насос. Ничего тут сложного нету. Главное, чтобы шестеренка вот этого вот масляного насоса вошла на свое место в зацепление с валом. С коленвалом. Ну, в общем, вот так вот все. Принципе.